Допустим, вот вам я хочу подобрать дренаж, да? то есть uh -huh. дренаж, который вот будет помогать выходить из организма, удалять кандидуальдеказ. Uh -huh. Вот. Тут вот есть вот как бы дренаж лимфы, да? Дренаж ЖКТ. Потому что все таки он в ЖКТ находится, uh -huh. да? Вот. Очень часто вот этот вот чудный препарат, дри дренаж ЖКТ, он как бы это, помогает. А эндотоксин покажет предпыль, аппарат? Да, тут да? И экзотоксин, и эндотоксин, конечно. Uh -huh. есть, то есть да, тут да, прям то есть... вот есть блок целый, ну, все, ну, да. токсином да. Впрочем, да. То есть, да. ну, он, он все понять. это показывает да то есть он uh -huh. ферменты показывает все какие есть аллергены вообще какие вообще в природе существуют аллергены да там э, скажем химические биологические это разные травы растения uh -huh. пищевые аллергены ну в общем вот все да и специи и химические всякие вот эти вот е, которые, да, эмульгаторы, вот. очень кстати сейчас часто тестируется аллергическая реакция у людей, да, на вот эти вот е, которые входят в красители, да, угу. вот, эмульгаторы, на парабены, которые очень часто входят там в косметику, вот средства там уходу там за собой. Mm -hmm. вот, ну, вот mm -hmm. обратите внимание, вы домой придете и вот пересмотрите вообще вот все свои гели, шампуни. Вот, ну, там много, да, таких канцерогенных вот. вещей. И поэтому mm -hmm. вот на пробен у людей очень прям такая бурная реакция. Мало того, что аллергическая, и у многих людей уже, да, вот эти вот метил, бутил прочие пробены, они даже показывают у меня, тестируют тоже предонкологию. Ну, как я... Mm -hmm этот тест-маркер беру при онкологии соответственно mm -hmm. как вот они могут к этому приводить вот. очень часто кстати сейчас аллергии на пальмовое масло oh, тоже нужно обратить тема. внимание mm -hmm. вообще да в продуктах потому что я вот ну очень подробно смотрю состав потому что в супермаркете если что-то покупаю uh -huh. если там есть пальмовое масло там печенье, в печенье, еще в чем-то то есть это продукт не, не берется однозначно потому что ну как бы да в кишечника все очень сильно скажем так забиваются uh -huh. и очень сильно закисляют организм вот здесь кстати можно тоже посмотреть в этой программе кислотность щелочность да? вот Потому что это очень важно. Если организм у нас поврежден, имеется uh -huh. в виду различными токсинами, то он у нас закислен. Вот. И тут можно определить, то есть, насколько он закислен, какая у него реакция, кислотная, щелочная, то есть, ну, насколько это вообще актуально, да, вот это вот закисление оцидоз. Uh -huh. вот. И, соответственно, как бы, каким образом организму можно помочь, тоже как бы выстраивается алгоритм то есть, прямо вот во, во время диагностики. Вот. что тут еще можно посмотреть. Ну, Расскажите нам про диабет. Да. У так, нас зрители диабет, да, очень интересуются диабетом, вот. много людей угу. со, вторым, со вторым именно типом. Угу. Особенно. Ну, во-первых, тут что можно посмотреть? Ну, те или иные эндокринные нарушения. Да? Вот есть угу. как бы, индекс эндокринный, там слабые. Сильные, очень сильные, чрезвычайно сильные, да? Определение состояния эндокринной системы, то есть это напряжение эндокринной системы, истощение эндокринной системы, да, и какие органы меньше они, допустим, истощены. Вот. Также можно посмотреть наличие гормонов, скажем, в смысле, не наличие гормонов, а изменение гормонального фона. Uh -huh. вот. Допустим, там или гормон какой-то там увеличен. Mm -hmm. вот, в отличие от нормы или наоборот сниже. То есть это тоже можно посмотреть. Соответственно, также можно определить наличие той или иной бактерии, которая может собственно приводить к диабету. Mm -hmm. вот. В частности, вот к классу 3 идем, ну, вот, допустим, можно будет посмотреть на вас, mm -hmm. да, в каком состоянии у вас эндокринная система находится. Это у нас пассивный электрод, вот, и вот сейчас мы, значит, нагружаем вашу безразводимую точку и mm -hmm. смотрим, есть ли вообще напряжение эндокринной системы. Какая... А, правда, Да, и какая mm -hmm. степень, да. Ну, вот сейчас пока тестируем. Вот. Ну, значит, вот напряжение эндокринной системы есть. первой степени, в принципе, небольшое. Mm -hmm. То есть сейчас смотрим где конкретно, то есть какой... Это как может можно? быть после тренировки. Может, может быть. быть. Очень часто, mm -hmm. да. Вот. То есть если первая степень вот такая, как да, бы, да. бы слабая, то может ассоциироваться Да, с... совершенно верно. То есть mm -hmm. когда вот уже перетренированность такая немножко идет. Да, вот. да, все верно. Абсолютно, yeah. дорогие друзья, верно. Я, как говорил набираю и yes. сейчас. Впервые за два года я вернулся к профессиональным таким тяжелым спортивным тренировкам. Mm -hmm. И веса увеличил вообще всю общую нагрузку. Так что... Все как во книжке. Mm -hmm. все Понятно. Вот. И мы можем посмотреть, да, какой все-таки орган мишей сейчас из эндокринной системы ну, больше всего вас страдает, mm -hmm. скажем, да. Mm -hmm. вот сейчас можем посмотреть. Круто. Вот. круто. То есть смотрим, допустим, да. Вот, щитовидная железа. Ну, как бы нет. Вот. Сейчас дальше смотрим пары щитовидной железа. Так. Нет. Сдавал. Правильно, все Нет. пусто. Только недавно получил паразгармон. Дальше смотрим гормон... эндокринные органы. Так, что у нас тут в брюшной полости? Ну, у нас в первую очередь, конечно, пожелудочный железа интересует. Вот, Вот, смотрим. Тут должно быть так, то Так, вот, кстати, да, в поджелудочной это и есть вот напряжение. Инсулейн 12 вот. у меня, как я уже рассказывал. В есть. Так, дальше. Вот мы нашли. Угу. Вот он, орган мишени. В котором есть, значит, напряженность да, эндокринной системы. Поджелудочный? Поджелудочный. Наследственный вот. фактор, две бабушки с диабетом второго типа. Мы можем теперь понять, почему же, как бы, да, mm -hmm. вот такое напряжение в поджелудочной железе. Очень часто, да, вот к этому приводит вирусная нагрузка. То есть, oh, вот, я, допустим, ну, уже 20 лет занимаюсь mm -hmm. да, диагностикой. И уже знаем, какой вирус чаще всего. Вам проще, да, да. вот сразу хоп-хоп да, по цепочке. Да. Конечно, я Спустились. сразу выстраиваю цепочку. Я угу. вот открываю как бы вирус каксаки, И вот мы сейчас посмотрим, есть ли у вас вирус коксаки, угу. действует ли он на поджелудочную железу. Вот мы его сейчас определяем. Угу. Ну, а вирус коксаки у вас есть. А он реагирует на анафероны, допустим? Он реагирует каким образом? Ну, то чем? есть у него есть две стадии: стадия активного размножения, uh -huh. вот, когда его в периферической крови видно, вы сдаете кровь из кубитальной вены, uh -huh. да, и вам его титр, и показывают, что титр повышен, uh -huh. вот, эврика, да, есть, uh -huh. он повышен. Потом у него есть стадия латентного носительства, то есть когда uh -huh. иммунная система его хорошо распознала, допустим, вы там иммуномодулятор какой-то подключили, да, да, да. вот. Uh -huh значит, он его активность загасил, скажем так, uh -huh. но он никуда не делся. Он как в организме сидел, вот, в частности, uh -huh. у вас на поджелудочной железе, то есть он у вас находится в поджелудочной железе. Он, мы можем вот. понять, он в активной uh -huh. фазе, допустим? Да, конечно. Через, вот, через я, вот я сейчас как раз вот смотрю. Ага. Вот. вот. Ну, он, в принципе, да, у вас в активной фазе, потому что вот D30, D60 тестируется, да, mm -hmm. это о чем говорит? О том, что он ну, прекрасно себя сейчас чувствует, имеется в виду, он размножается, вот, а вот D200, да, сейчас мы посмотрим, вот, ну, в принципе, нет. Сейчас он как бы вот в стадии у вас подострого носительства, mm -hmm. то есть, видимо, иммунная система с ним уже начала справляться. Вот. То есть это вот не, не острая стадия да, uh -huh. активной репликации. Потому что есть же активная репликация, когда в клетках размножается, да, проникает в ДНК клетки хозяина не перестраивает, а тут вот, ну, как бы, под остров носительства. Вот. Но, тем не менее, вирус это у вас хронический, то есть в организме он у вас есть. Uh -huh. вот. И, соответственно, ануферону тут мало помогают, скажем так. Вот. И вообще, с иммуномодулятором очень крайне надо быть осторожным, потому что, вот по моему опыту, да, и длительное применение иммуномодуляторов, uh -huh. которые uh -huh. совершенно вот, неконтролируемая, да, то есть не клеточный иммунитет, моральный не проверяется, потому что человек как любит иммуномодулятор, пьет их uh -huh. там два раза в год, вот, потом это приводит к кистам селезенки. Да, но и это вот. основное, вот чем uh -huh. люди ко мне приходят тоже, uh -huh. то есть ему когда-то назначили, человеку uh -huh. помогло, uh -huh. чаще да, при Штейна-Бар, uh -huh. да. вот, и все, и человек там соответственно, у него что-то высеялось или угу. там клиника какая-нибудь появилась. Он Вот у вас прекрасный препарат вышел, называется э, дренаж мезонхимально метаболический да? Это угу. вот как бы компания Ахом, да, но это не то, что там компанию рекламируют, угу. то есть у них просто прекрасные дренажные препараты, которые вот помогает скажем, элиминировать, вывести вот этот вот вирус из организма. Угу. Вот, поэтому вот, ну, есть смысл вот его прописать. Ну, то есть я его могу найти вот. на просторах. Ну, в принципе, его можно вот здесь, uh -huh. вот в, в этой чудной коробочке, которая называется «Селектор». Да? А -а -а, Он здесь есть. Да. Uh -huh. Его просто можно будет сделать на кубку, uh -huh. энергоинформационную копию записать, и вы, соответственно, этот препарат будете принимать, как у меня, в общем-то, и делают uh -huh. пациенты. Ну, то есть им подбирается терапия, то есть никуда идти не надо, там, на просторах интернет, как вы uh -huh. говорите, искать. Да? Uh -huh. Вот, я им сразу uh -huh. же делаю препарат, Uh -huh. вот вот этот вот допустим допустимре 16альные метаболические и все назначают схему лечения то есть тут можно будет даже ну как бы посмотреть сколько его принимать но ну, это когда вот я его уже допустим приготовил Просто сейчас крупки нет с собой uh -huh. вот сколько допустим даже крупинок в день до да, кратность приема это прям можно вот на вас протестировать. Угу. То есть уже организм, вот он уже на это отвечает. Вот, ну, возвращаемся к нашей поджелудочной железе. Да. Что же еще, в принципе, может приводить э, вот к напряжению эндокринной системы? Очень часто это клостридиальная микрофлора. То есть мы ее тоже можем посмотреть. Это, допустим, у нас бактерии, да? Угу. Нас интересует... Так. Сейчас сейчас ее найдем. Так. Клостридium ramosum, да, угу. то есть это бактерия, которая очень часто приводит, допустим, к наличию ее в организме, вот очень часто приводит к диабету второго типа. Вот мы сейчас посмотрим, есть она или нет. Ну нет, вот нету. Эх, вот. не зря я ее бил. Она была, была у меня повышена, но я сейчас, видимо, вот уже, ну по крайней мере сейчас организм нам вот не сигнализирует активно, что она есть, но ну, в принципе можно посмотреть другую микрофлору, которая в организме может быть, кроме глоустриди. Ну там после Азии, я думаю, у меня гораздо серьезнее должно вырасти. Просто я там... Да? То есть суши ели? Я объел просто все, что там экзотическое было. Вот у меня есть пациенты, которые полгода живут в Индии, полгода живут в России. Да? И, ну, они там духовными практиками различными mm -hmm. занимаются. И Вот они через полгода, когда из Индии приезжают, приходят ко мне на диагностику. Мы у них находим те или иные гельминты. И их активно да. лечим. То есть они прекрасно mm -hmm. <рекрасно> это все понимают, что, ну, в общем-то, да, в Индии ну, заразиться в Индии, да. гельминтами это легко. Вот. Это И, соответственно, нравится. гельминты тоже смотрим все. Вот. вот у меня был случай, буквально, наверное, в прошлом году, значит, мама привела мальчика, да, э -э говорит, у нас аллергия на березу. Значит, когда цветет береза, у, у него, значит, конъюктивит, винит, ну, в общем, как бы все вот это вот бурно, да, протекает. Нача начали тестирование. Так как у меня здесь есть все аллергены в программе. Тестируем березу, кору береза, березовые цепочки, э, листья березы. Ну, в общем, как бы всю березу. да, Березовый сок даже протестировали. То есть реакция ноль. То есть он не реагирует. Угу. Я и говорю, нет, это не береза вообще приводит у вас к аллергической реакции СН. Эм. Тестируем дальше. И выявляю у него кишечники, аскарида. А -а -а, по классике. Прям. Да. А сколько ему лет еще раз? Мальчику 9. 9. Ну да, в принципе, да. возраст еще такой, да. как бы они часто вот. То есть у него аскаридоз, представляете? Угу. И то да. есть, как бы, видимо, совпадает как, что активное размножение и развитие аскариды, они же весной, мы же угу. весной все просыпается, да. Да? Да. Береза распускается, все живое как бы активизируется, да? и гельминты, соответственно, начинают размножаться. И, видимо, вот у него... Это просто совпадало вот, с периодом вот, цветения березы. Вот. Mm -hmm. После того, как мы из организма у него, скажем так, вывели аскориду. Вот, то есть там программы программы противогельминтный он пил. Ну, как бы не токсичные, типа вермокса. Да? То есть есть ряд растительных препаратов, которые, в общем, даже эффективнее, чем вермокс, могу сказать. Но у него нет токсического действия, которое оказывает там тот же вермокс вот, и другие противогельминтные. Такие вот, которые ну, токсически на печень действуют. Вот. То есть сейчас мальчик прекрасно вот гуляет. Ну, вот не сейчас, допустим, да? Ну, чуть больше года назад. То есть следующее цветение березы в мае. Они в парке гуляли, и не было никакой реакции mm -hmm. на березу. Вот. А мама была вот уверена, что это вот у него реакция на березу. А у нее просто была банальная оскорблевка. Вот, кстати, очень часто вообще вот у детей, подростков, да и не только у детей, подростков, вообще даже у взрослых людей есть гельминты, о которых они даже не подозревают. Вот. Причем, как бы такие вот жалобы там, да, и на боли в сердце могут возникать, головные боли. У меня тогда вот случай был, значит, ну, несколько лет назад. Мама привела дочку. Дорогие друзья, тема биорезонансной диагностики достаточно широкая. Мы ждем ваших лайков, ждем ваших вопросов в комментариях. Обязательно пишите нам.